Всем привет! С вами Мария Гей, Мария Гейша. Или вообще, кем я была в последний раз, когда в последний раз я снимала Алисию? Этого я не знаю, но это было очень давно. И в этом видео мы будем в нее играть. Господи, неужели это случилось? Не может быть. Так, чё? куда пойдем наверное сюда пойдем вот сюда но не в этот раз наверное спасибо за то что начали игру когда не зашел восьмой человек дорогие друзья я знала что все очень круто выращивается в этой жизни так, мы едем первые, но скоро это закончится, потому что... А зачем я сейчас это вообще сделала? А почему? А почему я такая тормознутая? Он, он что, упал? Это что было? Ладно, не повезло, не портануло кому-то. Вот смотрите, написано, финишируйте в течение 5 секунд после победителя. А вы знаете-то, что вот, ну, так когда пишут, ты обычно не финишируешь. Потому что это, короче, так делают специально. Разработчики на.. Чтобы, ну, они добавляются такого-то упитого доназера, знаете. А ты сам вырезаешься в лед. Да, именно так и происходит. На, держи. Вообще, такую крутую штуку тебе дала? Да, конечно, спасибо за игнорирование моего льда. О, буст. Тихо. О. Я лох, да? Я... Это, кажется, она ну, как бы могла, да? А как бы нет... А как бы мозгов нет и, короче, нету ничего. Я вам еще кусок мяса или что? Это. Вообще что такое? Так. Королева льда. Возвращение. И всем на него все равно. Спасибо. Опа! Ледышки. И всем на него опять все равно. Насколько можно? <сíck> Чего? О, я самая правая, прям как uh, сослов на чемпах. Так, раз, два. два, ага. Люди, ну можно вы... Нет, не, не вот это. Об этом и речи не должно было быть. Нет, как бы нет, нет, короче, спасибо. Спасибо. Спасибо. Заберите только, пожалуйста. Г госпожа, кто-нибудь, ну, давайте. Или что-то берем улет. Подставляем. Нет, мы не, не подставили. Берем это, и это и ничего. И мы ничего не сделали. Давайте кто-нибудь в дышку Спасибо. Даже не кто-нибудь, а два человека. Вот это прогресс. Вот это... Подождите, это не прогресс. Это... Спасибо. Нет. Она же если у меня не появится. Прошу, не надо. Господи. Спасите. Сохрани. Забери. Молодец. Не надо, плиз. Итак. Осталось только понять, как... Достать... Ту девку. Как ее выловить? Короче, типа. Короче, типа, все, мой интернет подлогнул. Солнышко не выбросилось, буст не подобрался. И все случилось очень поздно, и я просто осталась. Давай, выбрасывай. Ну, оп, молодец. Ну! О, Плиз! О, о. Ну, пожалуйста, а, ты, ну, типа забрать, ну типа, спасибо, вот это честь, дать мне поносить дракона, ну это как бы, ну это как бы круто. Делайте, девки. Я финишировала в течение 5 секунд. Господи. А кто-то нет. Нет, ну вы посмотрите, типа, за что вот так вот это вот скидывать, эти все штуки. И давать мне один лед, самое главное. Смотрите, опять лед. Хочу, хочу, хочу. Хочу. Не хочу. опять лед. Королева льда. Чем не она? Видели опять лед? Держи, держи, нет, ух, как опасно, господи, ой, боже мой, держи, о, ла, ла, нет, ну, сейчас кто-нибудь, кому нибудь поймать надо, вот это дело, Кому надо его? Вы что, издеваетесь? Ой, ой, это там стычка, конечно, была. Там где красный, вот. Чё? Вау, да я настоящая, это бустер же, короче, скорость скачала. Вас всех обманула и просто ну, на уставке и бы, зачем мне другая? Ма! Вы мне скажите? Кто так делает? Дает дракона, а потом в этом уже человека стреляют. Понимаете, то что это. Ну, короче, обычный кусок мяса, да. Именно он. А можно, ну, хотя бы встать, да? Понимаете, да? Просто встать. Короче, меня отослали куда-то очень далеко назад. И я не понимаю, что за агрессия. Ну, если вы так не хотите общаться, то так и скажите, типа. Типа, я не обижусь. Типа, я вас даже не знаю. Не понял. Нет. Нет. Да нет. Да смысл. На. Это подарок. От а самой не королевы, а просто дуры а вообще, типа, пиши в комментариях если считаешь нет, пиши в комментариях как ты думаешь я просто дура или королева льда ну, лично я думаю что я просто дура вот это конечно жестко повезло сейчас спасибо тому кто ты стал. Этот жезл. А кому мне поставить лед? Ну типа... Ну типа... Вы ч ⁇ издеваетесь? Это... Плиз, трос. Uh, закиньте. М. Спасибо. Вы же слышите эти прекрасные звуки? Двойных дэшей, да? Они же самые чудесные и неповторимые. И вообще на свете нет ничего лучше этих звуков. Если что, то это мембранка. Серьезно. Типа... Просто вот так выходит. что то это... Я зашла каким-то нубиком. Ну, и ладно. А я не знаю. Я вообще в это время, короче, на скорости, я не знаю, где искать нормальных людей. Там, типа, везде все занято. Я зашла сюда, и здесь просто улетают людей за километр, короче. Вот такая история. Так вы бы сейчас увидели э, самые крутые проигрыши в скорости. Самое великое неумение играть. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. А с вами была, как всегда, кое-какая тупая характеристика. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока!